Привет. Сегодня мы поговорим о том, как бесплатно раскрутиться в ютюбе на хайпах и как раскрутиться на Ивангая, то есть на Иване Рудском. Это видео будет полезно для двух категорий людей. Блогеров, которые хотят раскрутиться на ютюбе и предпринимателей, которые хотят зарабатывать с помощью YouTube, продавая какие-то услуги, товары или что-либо по партнерке. Сегодняшним бонусом является моя закрытая группа ВКонтакте. Именно в ней я публикую тот материал, которого нет на ютюбе. По двум причинам. Первое, потому что этот материал запрещен на Ютубе и потому что я не успеваю выкладывать весь материал на Ютубе. В моей закрытой группе ВКонтакте я буду все время увеличивать контент и улучшать его. И сегодня мы с вами сыграем в одну интересную игру. На протяжении всего видео будут выплывать рандомно буквы и по окончании просмотра данного ролика из этих букв вы сможете составить слово. И когда вы подаете заявку в мою закрытую группу, то прочтите мне личным сообщением данное слово. Я одобрю вашу заявку. А для начала давайте разберемся что же такое хайпы и почему на них можно вообще раскрутиться. Если говорить очень простым языком то по сути хайп это тема которая возникла из ниоткуда и резко стала популярной. Но так как она возникла из ниоткуда то конкуренции на нее особо никакой нет. В предыдущем видео я рассказывал как подобрать ключевые слова по которым можно будет легко раскрутиться в ютюбе тоже бесплатно. Если ты кстати не смотрел это видео то сейчас появится ссылочка на экране пройди по этой ссылке и обязательно посмотри это видео тоже. Оно тебе также поможет раскрутиться на ютюбе. То есть получается что тема возникла из ниоткуда очень популярная а конкуренции по ней пока никакой нет. И если мы быстро среагируем и снимем на эту тему как какое-либо видео то мы получим часть трафика который идет по этому хайпу. А теперь важный вопрос как же это применять блогерам и как это применять предпринимателям. Ну по традиции давайте уступим блогерам и начнем с них. Итак что вам нужно сделать вы должны подписаться на самых уже существующих знаменитых блогеров следить за ними следить за новостями. Снимать какие-то обзоры или какую-либо критику или снимать какие-то волнующие темы которые интересуют людей. Но самое важное друзья на начальном этапе пока у вас никто не знает снимать как можно больше трафика. То есть чем снимать одно видео 60 минут лучше разделить эти силы и снять 20 видеороликов по 3 минуты хорошо их оптимизировать, найти хорошие названия популярных каких-либо тем, сделать хорошее описание, написать хорошие теги. Если вы не знаете, как написать хорошие теги, смотрите мое предыдущее видео, я там об этом рассказываю. И таким образом вы могли потратить сил на одно 60-минутное видео, либо примерно столько же сил, но чуть-чуть больше за счет оптимизации на 20 роликов. 20 роликов вам принесут куда намного больше трафика посетителей и подписчиков. Про монетизацию на начальном уровне вообще забудьте. Это вообще не имеет никакого смысла и она вам будет только мешать. Потому что когда в YouTube включаешь монетизацию то YouTube сильно придирается к роликам. Поэтому на начальном этапе не включайте монетизацию вообще. Просто создавайте как можно больше контента. Следующий важный момент чтобы контент был постоянным. То есть если вы выкладываете контент стабильно каждый день хотя бы по одному ролику и допустим на протяжении 30 дней вы выложили 30 роликов или скажем вторая ситуация в раз в месяц выкладываете 50 роликов и на протяжении года вы выложили 600 роликов. Так вот друзья. Первый вариант, когда вы снимаете ежедневно, но по одному ролику будет намного лучше. Почему? Потому что важна стабильность и важна частотность. Чем чаще вы снимаете и если это стабильнее, тем лучше вас продвигает YouTube. Ну хороший пример мой канал, вы можете смотреть и следить за тенденцией его развития. Я своим каналом занимаюсь примерно усиленно только месяц, посмотрим что будет через год. Кстати, подпишись на канал, если ты этого еще не сделал и будешь говорить, что я был подписан на этот канал когда еще на нем только 1000 подписчиков было Итак, я вам обещал рассказать как раскрутиться на Ивангае. Начнем с того, что в принципе хайп это или нет. Да, это хайп. Конечно эта тема не возникла резко и из ниоткуда, но дело в том что смотрите я объяснял вам что хайп это популярная тема на которой особенно нет конкуренции, но для меня было просто очень странным то что оказывается по ключу Ивангая и все что с ним связано очень низкая конкуренция, а трафик нереально большой, ну почему потому что он естественно блогер номер один в России и люди его смотрят. А теперь на какие темы можно снимать видео про Ивангая которые будут заходить, которые будут популярными. Итак, мы заходим на сервис Keyword Tool, тут выбираем графу YouTube и вбиваем Ивангай. Можно вбить Иван Рудской, Ивангай, официальное название его канала. В общем можно вбивать что хотите, но для примера я вам показываю на одном ключевике. Я вбил Ивангай и вышло 443 результата смотрите друзья данная программа платная но она нам не нужна на платной версии нам достаточно и бесплатного самое главное на платной версии она показывает число запросов число конкуренции и все в этом роде но нам это не нужно нам нужны только вот эти вот запросы, которые популярны. То есть благодаря сервису мы можем сейчас вот в данном случае посмотреть 443 уникальных ключа, по которым мы можем снять какое-то видео и набрать хорошее количество просмотров. Но конечно не забывайте, если у вас будут классные ключи и название описания, это не значит, что контент должен быть плохой. Контент тоже должен быть хороший и это будет влиять на то, сколько людей из посмотревших перейдут ваши подписчики. И также не забывайте про превью картинку, которая делается на видео именно она будет решать будут ли заходить и смотреть ваши видео. А теперь друзья я расскажу как можно использовать хайп для бизнесменов и предпринимателей как можно на этом зарабатывать. А также расскажу как вообще находить хайпы для блогеров и бизнесменов. Уважаемые мои предприниматели бизнесмены и будущие миллионеры хайп для вас абсолютно также критично важен именно за счет хайпа вы можете зарабатывать очень хорошие и большие деньги. Что нужно делать? Нужно следить за новинками товаров и отслеживать какой товар сейчас популярен какой в моде. Также нужно следить за новостями брендов, смотреть за их товарами какие новинки выходят и все эти товары и все эти новинки можно найти. На Алиэкспресс хороший аналог и хорошую реплику. И на этих товарах очень много можно заработать, потому что на них хайп, на них большой спрос, а конкуренции по ним почти никакой нет. Если вы подсуетитесь, снимите ролик на эту тему, либо как я уже рассказывал в более ранних видео, просто возьмете серый контент, то есть уже контент какой-то существующий и выложите его. Но предварительно его нужно уникализировать с помощью программы, про которую я рассказывал в предыдущем видео. И оставите под этим видео ссылочку на свой товар в AliExpress. И у вас пойдет хороший трафик, пойдут денежки. Для того, чтобы отслеживать тренды, воспользуйтесь бесплатным сервисом Google Trends. Ссылка на него, как и на все другие сервисы, будет в описании под видео. Тут вы можете увидеть все новости, а также слева есть менюшка где вы можете посмотреть популярные видео на YouTube. Ну вот и все друзья, теперь вы знаете как раскрутиться на хайпе, как отслеживать новости и темы самих хайпов и как на них заработать. Напоминаю, с вами был Артур Рус. На своем канале я рассказываю о том, как раскрутиться на ютюбе, в соцсетях, о том, как зарабатывать, делаю обзоры на полезные программы и сервисы. Ну и также теперь буду снимать хайпы. Так что если вы являетесь подписчиком моего канала и вдруг на моем серьезном канале увидите какой-нибудь смешной или веселый ролик, то не удивляйтесь. Это ради того, чтобы канал развивался. А если канал будет развиваться, то и я буду делать контент всегда лучше и качественней. Помни, любой может стать любым главное знать как ключ ко всему это информация подписывайся на канал до встречи в следующих видео пока пока